мы ответим с вами на два вопроса первый вопрос касательно того как строителям продвигаться на авито какие инструменты э, нужно использовать для максимизации количества заявок э, и второй вопрос если вы хотите позаниматься лидогенерацией в строительную тематику то есть если у вас есть какой-то производитель который хотел бы больше заявок и вы с ним договорились и готовы принести ему дополнительные заявки как это делать какие инструменты использовать а, разберем мы на примере моего клиента, который занимается вот такой тематикой, бани бочками в Москве и Московской области. А, что для него было сделано? Первое, для него был сделан хороший красивый а, авито-магазин, оформление, да, с упором на экологичность, при этом все фотографии, которые здесь есть, это реальные фотографии тех объектов, которые... Могут э, быть предоставлены потенциальным покупателям. Часть из этих объектов он, а эти покупатели могут вообще посмотреть вживую, да. По многим объектам сделаны видео. Вот, кстати говоря, не по некоторым из, ним, из них прямо сделана нарезка, да, вот для того, чтобы фотоконтент контент уникальный получился. Все фотографии реальные, вынесены преимущества. Виды магазин, сделана мобильная верстка. Мы сейчас с вами видим верстку для десктопов, для ноутбуков. Вот. Было сделано 104 объявления, которые подавались на Москву и Московскую область. То есть, это был тестовый старт. Мы этого кли... Я этого клиента веду по Авито и по Юле. Поэтому по Юле ему были тоже сделаны объявления, не выставлены. И люди и там, и там оставляют заявки, контактируют, звонят. Вот. А на что хочу обратить внимание. Объявления сделаны, как я сказал, с качественным фотоконтентом. У каждого объявления именно по нему достаточно большое количество фотографий. при Притом фотографии, которые э, показывают все преимущества данного товара с нанесенным водяным знаком, для того чтобы их не воровали конкуренты. Все первые фотографии, как вы видите, отличаются, поэтому это сделано специально для того, чтобы у, у потенциальных покупателей, которые ищут э, бани-бочки, чтобы не замыливался э, глаз и чтобы они могли. Ну, как бы больше раз посмотреть объявление нашего клиента. Ну, а это несет большее количество заявок всегда, практически. Вот. А далее по поводу результатов. Как вы видите, пишут. Притом пишут активно. За вчерашний день, например, был написано раз, два, три, 4, 5, шесть. Не все дни такие, сразу скажу. То есть, вот мы введем. Это февраль 2020 года. 31 января много писали, 30 января много писали, 29 января много писали, 28, 25. Ну, то есть, все дни на самом деле разные. Вот. Это мы с вами посмотрели только сообщения, только сообщения без звонков. Были еще, естественно, звонки. Если более детально посмотреть на статистику, то мы увидим с вами, что... По этому клиенту было за месяц 6898 просмотров и за 83 запроса контакта. 83 запроса контакта не, не говорит о том, что 83 человека позвонило или написало. На самом деле написала много. Написала много, около 60 сообщений было в чат. Ну и к этому добавляется порядка 15, 15 звонков тех людей, которые захотели позвонить и сразу поинтересоваться теми вопросами, которые у них появились. Вот. А, то есть, если мы посмотрим с вами на цифры и попробуем их сконвертировать в... Ну, то есть, получить коэффициент конверсии, то он у нас получится где-то в районе 1,2, 1,1%. Для строительной тематики это хорошо, потому что в стройке всегда конверсия варьируется от 0,5% до 1,5%. Вот. То есть, скорее всего, здесь где-то в районе процента. 1, 1 ,1%. Вот. А... Так, что еще хотел показать? Хотел еще показать, что объявления очень часто добавляют в популярные. Объявления, когда добавляют в популярные, это говорит о том, что клиентам объявление нравится, Просмотров набирается довольно много. То есть есть объявления, которые, которые набрали прям много-много просмотров, но скорее всего к ним применялись, применялись а, услуги платного продвижения. А, да. Но многие объявления тоже набрали достаточно большое количество просмотров и добавлений в избранное. То есть с избранным тоже можно работать. А, есть специальные способы для того, чтобы донести до тех людей, которые добавили в избранное, информацию, по, ну, которая, которая их касается. Вот. Далее. Чем, чем, собственно говоря, мы пользовались? да, Мы пользовались... Вот это я. Мы пользовались моим сервисом. Сервис опять клиент. да, Давайте знакомиться... Так как в этом видео нету меня вот здесь в правом нижнем углу, то я вот вынес просто сюда фотографию. То есть, что мы делали? Мы подавали объявления довольно с большой плотностью. Начали, по сути дела, полноценно подаваться в четверг. Ну и по 10 объявлений, 8, 9, 10 объявлений мы каждый день подавали. Вот. Касательно... Дни приближенные они неинаково были. По поводу времени подачи мы с, с, подобрали время, которое подходит именно для этой тематики, проанализировали предварительные его и выставили расписание так, чтобы все подавалось по расписанию. И объявления клиентов всегда, в любое время суток были на поисковой выдаче в топе, чтобы собирать больше просмотров. А, как вы знаете, просмотры несут больше количество заявок. Вот. Расписание было составлено, как я и сказал, по Москве и Московской области. Это были города, куда подавалось всё. Так, это у нас расписание по дням недели. Да, вот здесь видно прямо, что Москва, Балашиха, ну то есть разные города. Таким образом было составлено расписание. Вот. <коспомжен> <коспомжен> в принципе, я думаю, что в этом видео вы увидели много полезной для себя информации. То есть в рамках этого проекта была применена автоматизация нашим сервисом сервис опять клиент можете поискать его в интернете были сделаны хорошие качественные объявления был сделан хороший качественный фотоконтент я думаю, что мы с этим клиентом в феврале будем расширяться расширяться как на юле, так и на авито если вам также требуется хороший результат требуются заявки в любую сферу деятельности то вы можете к нам обратиться заполнить заявку на нашем сайте вот, и обязательно посмотрите видео про нас. Там более подробно рассказывается, что и как делается. Прям специально ролик записали. Можете оставлять заявку, и мы с радостью вам проведем краткий расчет. Сделаем, я сделаю вам аудит, если у вас уже Авито-аккаунт есть. А, посчитаем стратегию продвижения с привязкой к деньгам. Плата нам, плата Авито. А, спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что и следующие видео будут для вас интересны. Я постараюсь в них раскрыть более детально уже нюансы. Это первое пробное видео. Доброго дня и хороших продаж на Авито и Юле.